Этот небольшой видеофильм будет посвящен добавлению конечной заставки в свои видеоролики на YouTube. Прежде всего нам необходимо открыть YouTube. YouTube. Заходим на YouTube и на ютубе заходим в свой аккаунт войти набираем логин пароль Зашли в аккаунт. Если у вас несколько каналов, то у вас вот откроется такое окошко, и здесь будут перечислены ваши каналы. Выбираем тот канал, в котором мы хотим добавить конечную заставку в свой видеоролик. Окей. Здесь слева выбираем мой канал. Наверху «Менеджер видео». И здесь открывается такой список всех ваших видеороликов. Теперь необходимо найти тот ролик, в который вы хотите добавить конечную заставку. Вот этот ролик куда я сейчас буду добавлять конечную заставку. Справа, справа около каждого ролика есть кнопочка «Изменить». Если на нее нажать, здесь открывается такое меню. И здесь выбираем «Конечная заставка и аннотации». Открылось следующее окошко. И здесь справа мы видим такую большую синюю кнопку «Добавить элемент». Нажимаем по этой кнопке. И будем по порядку добавлять все элементы, которые предоставляет YouTube. Первый элемент – это видео или плейлист. По кнопочке «Создать» правее. Здесь три варианта. Самое новое видео. Если мы выберем самое новое видео, всегда будет ставиться то видео, которое вы выложили последним. Самое подходящее видео. Подбирать для каждого зрителя отдельно. И выбранное. Всегда продвигать одно и то же видео или плейлист. Вот у меня будет выбранное видео. И я выбираю то видео, которое я хочу продвигать. Это видео уже предварительно я загрузила на свой канал на YouTube. Вот это видео. Это такое рекламное 6-минутное видео, которое я хочу продвигать. И по кнопочке «Создать». Как видим, у нас это видео добавилось. Когда мы наводим на него курсор мышки, его можно перетянуть, перетащить в другое место экрана, где вам больше нравится. Еще здесь есть возможность его немного увеличить. Если нажать на какой-то угол, то можно потянуть и увеличить его в размерах. Если нажмем снова на уголок и потянем назад, оно вернется к исходному размеру. Значит, первый элемент добавлен. Дальше открываем опять «Добавить элемент» и создаем следующий элемент. Подписка. Создать. И у нас сразу в левом верхнем углу появился элемент «Подписка». Это ссылка на ваш канал с призывом действия подписаться на ваш канал. Чуть позже посмотрим, как это все работает, когда добавим все элементы. Дальше опять нажимаем по кнопке «Добавить элемент». Следующий элемент. Я добавлю ссылку, а потом уже канал. Добавить ссылку. Создать. Здесь вам предлагают добавить ссылку на... Сайт в интернете. Личный сайт, интернет-магазин, проект по сбору денег. У меня сайт уже связан с аккаунтом в YouTube, поэтому я выбираю на кнопочку «Выбрать сайт» и здесь выбираю тот сайт, который у меня связан с этим аккаунтом. И он автоматически проставляется в верхнюю строчку. Если у вас не связан сайт с аккаунтом, тогда вы просто вручную здесь набиваете ссылку вашего сайта. По кнопочке «Далее» здесь название сайта пишет «Главная страница» и «Призыв к действию». Здесь есть несколько вариантов подробнее. «Посетите», «Зарегистрируйтесь», «Посетите магазин», «Скачать», «Сделайте заказ», «Купить». Я выберу вариант «Посетите» и по кнопочке «Создать». Сейчас необходимо добавить еще четвертый элемент, это канал. То есть можно добавить ссылку на свой какой-то второй канал на YouTube. У меня канал не совсем по этой теме, но я сейчас просто покажу, как это работает, потом удалю эту ссылку. Чтобы мне добавить ссылку на свой второй канал, мне нужно открыть еще одну страничку. Сейчас, секундочку, я сейчас открою. Вот я как поступлю эту страничку я э, браузер я сверну, сейчас запущу YouTube. Мне сейчас необходимо взять ссылку на свой второй канал YouTube, и здесь я наберу Галина Курченко. И вот э, здесь видим два канала, которые у меня уже есть. Вот первый канал, на котором сейчас мы находимся и где делаем э, конечные, конечную заставку для видео. И вот второй канал. Я нажимаю по кнопочке второго канала. И здесь наверху у меня появляется ссылка на этот канал. Я ее копирую. Копировать. И возвращаюсь в, в первое окошко где у нас идет редактирование нашего видеоролика и добавляю четвертый элемент. Добавить элемент, канал, создать. Вставить. И вот здесь еще предлагается написать какое-то сообщение. Ну, я здесь напишу просто, например, канал дача. Канал дача. Создать. Так, смотрим, что у нас получается. Вот эти вот новые элементы, они накладываются один на другой. И все попадают по умолчанию в левый верхний угол. Вот при в таком случае мы не сможем сохранить изменения. Нам необходимо навести на них курсор мышки и перетащить в другое место каждый элемент. Это ссылка на второй канал, который только что добавили. Это у нас ссылка на сайт, ссылка на подписку и ссылка на рекламный ролик. То есть четыре элемента четыре элемента, мы все их добавили. И у нас уже эта кнопочка, такая бледно-синяя стала, она уже неактивна. То есть мы добавили все, что можно. И давайте теперь сохраним и проверим, как это работает. Сохранить. Возвращаемся по кнопочке назад. Стрелочка налево, назад к менеджеру видео. И нужно найти вот этот видеоролик, где добавляли конечные заставки. Это был видеоролик обновления базовой версии. И просто запустить его и посмотреть, как это будет сейчас все работать. 144, 177. Смотрите. Сейчас. 11. Я перематываю в конец. Конфигурация 3.0. Все вот эти конечные заставки, они добавляются по умолчанию уже в конце вашего видеоролика. Вот мы сейчас прекрасно видим. Все четыре есть на месте. И теперь смотрим, что происходит. Когда мы наводим курсор мышки на первый на первый элемент у нас призыв к действию подписаться на канал когда мы наводим курсор мышки на второй элемент это ссылка прямая ссылка на наш сайт попробуем перейти проверить как это работает нажимаю все мы перешли на сайт то есть те, кто просматривает ваше видео, спокойно переходит на ваш сайт и уже читают информацию на вашем сайте. И производят какие-то покупки, если у вас продающий сайт. Так, Закрываю окошко, проверяем следующие две. Это ссылка на рекламный видеоролик. Проверяем, как она работает. Мой склад. Первый в России обычный сервис для управления торговлей. Для... Меня зовут Галина Курченко. У меня есть сайт, который называется 1 Этот элемент работает. Хочу проверить последнюю ссылку. Сейчас перехожу в конец этого видеоролика, куда все добавляли. И есть ссылка, последняя, четвертая, это ссылка на другой канал, на другой ваш канал. Или, может быть, не ваш, а чей-то канал э на Ютубе, который вы хотели показать. Сейчас, секунду. Вот ссылка. Здесь описание канал. Дача автор канала. Попробуем перейти. Все, переход осуществлен. Мы видим здесь другой канал и видим видеоролики другого канала. Все ссылки работают. На мой взгляд, это очень полезная функция на YouTube, добавление конечной заставки. Кому был интересен и полезен этот видеоролик, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал.